Лёша, ребята! Вы даже сама так не стреляли, а я А, Видишь? Нет, пистолета мне больше. Курман, давай. дай ну, а ну, будем? А? А? Давай, давай,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 глаз не, не вы Это надо... Это Правда, вон, вон патрончик, длинный, длинный, длинный такой склон разгон такой. Да, а дайте патрончик. А может, он напишет, а не не а, нет, Сейчас позвижить. Позвижить. Одна, одного хватит да, 13 зарядная гавкера О, это Это я стоял за тобой Зеленый, видишь? Еще больше Первый Это была силёная Так, <решит> а какие они должны? А у вас еще? А вот что ты видно. Ой, о, кошмар. А, а как